Так, друзья, всем привет. Давно я ничего не записывала. Я постоянно короче, в разъездах туда-сюда мотаюсь. То в деревню, то в Москву. То в Москву, то в деревню. Короче, вот так. И вот я приехала снова в деревню. И накупила себе там ткани. И у меня короче, много задумок. И я хочу шить себе платье. Вот такое вот платьишко. Вот как вам видно. Не отсвечивает. Такое платье. И вот такие вот у него плечики. Да? Короче, платьишко. У меня такое платье есть. Но оно мне э, коротковато. То есть э, мне хотелось бы длины. Моя длина это середина колена. Вот. И я хочу сделать такой длины. Здесь, конечно, оно идет длиннее, но я его просто обрежу, да, и у меня у платья тоже была вот здесь вот складочки такие, как вот тут вот такая драпировочка, вот, и у меня у того платья тоже такие были складочки, и они вообще суперски скрывают, если есть животик какой-то, эти складки очень круто скрывают все, короче, дефекты, все, что не нужно. И у моего платья у него были такие вот открытые плечи, а здесь мне нравится, что здесь небольшой плечко. И, короче, я выбрала вот такой вот материальчик. Вот такой. Он немножко тянется. Цвет Мурена. Не знаю, какой цвет, как правильно называется. Вот оно немножко тянется. То есть оно будет как раз вот все это вот, вот так вот, да, по фигурке. Вот, мне кажется, будет очень красиво. Мне кажется, мне идет... Вот, очень хочу пошить. И еще я собираюсь шить, э, тут как раз был топик. Топик, я все еще топики, покупаю журналы. И меня бесит, что ни в одной нет шорт, выкройки шорта. Я так хочу вот эти, знаете, сейчас высокие шорты модно, как будто брюки обрезаны. То есть, чтобы они такие были широкие. Можно даже покороче, но чтобы были широкие. Вот такой вот Топик вот такой вот такая вот у него выкройка то есть сзади он идет так вот интересно и а, так оказывается сложно выбирать ткани для меня уже начинается психоз когда я их выбираю и под него я купила вот такую вот короче дешевую тканюшку но она блин прозрачная просто трендец я не знаю как я буду мне все будет выделяться. Ну, короче, посмотрим. Вот попробую по этой выкройке сделать топик и хочу вот такую сделать блузку, вот такую. Тут я тоже думала, с какой бы тканью поиграть, и тоже очень долго думала, гадала. Сначала сделала, значит, вот это. Это были остатки, мне дали два куска. Не дали я взяла, но она какая-то, не знаю, то ли плотная, то ли что. Ну, тоже, будет подчеркивать загар, это однозначно. Вот, красивый такой какой-то, ой, красивый цвет. Я взяла тупо из-за цвета. Вот, и что меня дернуло, <с> я зачем-то взяла и купила вот такую ткань. <с> я не знаю зачем. Я подумала, может быть, я еще сделаю блузку с этого. Не знаю, я прям смотрю потом по видео, как мне вообще это все. Это Как будто обои на себя напялил. Так что начинаю шить платье. Так, я вчера кроила вечер и сегодня еще кроила. Утро. пока ничего не понимаю у меня вот такие вот две части вот такие но ну, это вроде как юбка идет наверное пока ничего не понимаю у этого платья вообще задумано сделать еще подклад <coughs> но я не стала его делать ткань довольно таки плотная и тянется поэтому я думаю она будет держать форму и не вытянется так вот эти вот две части вот такая одна часть. Вот этих по две. Они разные. Хоть выглядят одинаковыми, но они разные. Две таких штучки, две такие. Вот это вот одна. Это рукава. Здесь я положила вам одну, но их две сделано. И вот здесь вот одна. Вот такая одна только. И две вот таких. Так, хочу сейчас это... Попробовать собрать, наживулить и примерить, а потом только начать шить. Я тут короче, уже немножко успела напортачить, но слава богу, у меня остался кусок ткани. И я переделаю детальку. Вот одну деталь я вам показывала, это передняя часть лифа. Да? Я их сделала раздельные, видите, а их надо было сложить вот так вот и сделать слитную. Ну, слава богу у меня есть кусочек поэтому я это все благополучно переделаю и еще одну такую заметку блин я как всегда упустила короче я не взяла побольше так как платье идет юбка отдельно да то есть юбка пристрачивается к этому клифу и я боюсь, что мне может не подойти по талии, потому что у меня талия не там, где у всех людей находится, у меня талия немножко ниже. Мне платья все, когда я мерю в магазинах, они мне все... Ну, талия высоко. Мне хочется ее прям ниже, она высоко. И мне надо было сделать вот тут вот в конце побольше взять, чтобы, если что, я поиграла с этой талией. И сделала ее там, где нужно. но буду надеяться, выкройка для высоких. А я высокая, буду надеяться, что все будет хорошо. Так, ну что, творческий процесс вовсю пошел. Я, короче, собрала платье полностью, померила, поняла, что мне надо аж целых полтора сантиметра везде убирать. Хотя я выбрала а, даже размер меньше своего. По а вот объемам я взяла меньше. Мне все очень понравилось. Талия, кстати, на месте, как мне нужно. Короче, начинаем шить теперь. Теперь уже по-настоящему шьем. Вот здесь вот были у меня такая часть была, помните, такая неровная. Вот вот это вот надо собрать. Я собрала в складочки и сейчас то буду прострачивать. так откладываем юбку да теперь э, у нас есть вот такие вот две части они не нужны есть одна вот такая и вот эта деталь которую я сначала раскроила вот так вот это у нас идет перед да? лифт передняя часть лифа. Вот эту штучку нам надо притачать вот сюда. Сейчас я это все заколю лицом к лицу, вот так вот, да, все это приколю и э, притачаю. Кстати, притачиваю все эластичным стежком, потому что ткань тянется, я намери... намереваюсь в нем сидеть, лежать, стоять. Поэтому эластичный стежок. Иначе все треснет. Разойдутся швы. А мне это не надо. Так, вот я сделала, отутюжила уже значит вообще здесь же у платья должен быть подклад и все шьется без обработки да но так как у меня подклада нет я уже обработала швы вот заложила сюда на эту сторону да? и заутюжила теперь что мы делаем мы берем вот этот вот лифт который у нас получился и вот это полотнище юбки да, В передней части вот, где у нас складочки. Вот они, они складочки. И притачиваем вот здесь. вот, То есть, тоже лицом к лицу. Вот так вот, да. Закалываю, притачиваю. Так, готово. Конечно, у меня, во-первых, здесь утюг в деревне без пара. Это очень тяжело. И вот эти, застоять вот эти швы, я вот их разутюжила, обработала и заутюжила. Это, конечно, проблема. Ну ладно. Как получается? Вроде ничего. Вот так вот. Значит, у нас вышло. да? Видите, уже прорисовывается картинка. Вот так. Теперь у нас есть вот такая длинная деталь. Ее мы притачиваем вот сюда. Вдоль всего платья точно так же, как кусочек у нас был, да, вот от этого места. Притачим. Кстати, вот здесь, вот я себе уменьшала и брала полтора полтора целых сантиметра. Если я там на пол сантиметра пришивала, тогда примеряла. И теперь я все делаю на полтора, а вот здесь вот я так пол сантиметра и взяла, потому что здесь мне все устраивает по длине. Так у меня наступила ночь, ребенок спит, и я решила дальше шить. Так, вот я пристрочила. Кстати, утюг это трэш, я уже, короче, там оголенный провод. Я уже меня щипанула уже два раза за руку. Вот я уже отпарила, загладила. Вот сюда вот так эту часть переда мы сделали да теперь у нас что я тут немножко поваяла без вас да а, вот и две такие части зада полотнища юбки задней части вот я выточки сделала ненавижу выточки делать это просто ужас я не понимаю может лайфхак кто-нибудь какой-то знает как их сделать вот короче я их проутюжила тоже Теперь что мы делаем? Мы это все, значит, откладываем, и у нас есть еще такая вот задняя часть одна вот такая, она разделенная должна быть, потому что здесь будет молния идти, да? Вот тут вот так молния, и есть вот такие вот штучки, да? Вот сейчас мы пришьем вот эту штучку и вот эту штучку. Я прошу прощения за освещение. О, даже в рифму. Вот. Тут, вот, тут вот, вот пришью и потом пришью эти полотнища снизу вот так вот каждой части вот так вот здесь и вот сюда. Вот что у нас получилось. Так я все это сделала. Здесь швы разутюжила, здесь тоже разутюжила и теперь я буду Простите меня мучиться. Ладно, не стала матюгаться. С потайной застежкой. Самое интересное, в журнале написано, что потайные застежки бывают 22, 40 и 60 сантиметров. Но в магазине было именно, причем то 50. Выпускаются только длиной 22, 40 и 60. Но в магазине было 50. Я подумала, ну не страшно, возьму 50 Сделаю поменьше, ну что делать Зато в цвет Так, друзья, я вчера, короче, очень сильно умаилась, Устала, пошла спать Короче, я загуглила Не хотелось мне портить такое платье И я, короче, загуглила и посмотрела, как правильно вшить эту молнию И вшила ее идеально Я собой горжусь Просто красота вот так вот у меня получилось с этой стороны. Вот. Хотела сделать урок. Снять такой, как вшить молнию потайную. Но посмотрела там таких уроков до хрена. И не стала делать. Вот. Думаю, не такой уж я профессионал, чтобы там прям бомбить уроки про молнию. Короче, сейчас я вот здесь заделаю хвостик, красиво, правильно, да, и зашью вот этот э, шов вот здесь до вот этой шлейки, вот до этой. Здесь будет шлейчка такая открытая. Так, ну что, друзья, я опять наживулила платье сейчас и померила, теперь оно идеально. Вот, вот смотрите, я задела вот этот вот шов задний, да. Вот отсюда у меня идет молния. Очень идеально. Все красиво получилось. Здесь я вот так обработала. Вот. Вот видите. Вот так обработала и разутюжила. Здесь, конечно, с разутюжкой просто с ума сойти. Так, я решила оставить длину. Мне она очень понравилась, поэтому... Потом буду длину такую сохранять. Теперь что делаю? Вот у нас плечевые швы. Я их не стала разметывать. Их нужно прострочить. И, наверное, разутюжить. Обработать и разутюжить. Сейчас вам покажу и это сделаю. короче плечевые швы я сметала у меня вот такие рукавчики здесь вот такая вот меточка которая будет пристрачиваться к шву рукава я покажу потом а сейчас я эти рукавчики возьму обработаю вот этот вот край вот этот и просто вот так вот так это у мне лицевая сторона на изнаночную сторону подогну и сделаю строчку. А можно, кстати, двойной иглой сделать. Сейчас подумаю, какой иглой. Ну, короче, обработаю. Это будет низ рукава, прежде чем втачивать рукав в пройму. И это нужно прогладить, а потом уже на изнаночную сторону. И прошить. Наверное, одной строчкой сделаю, не буду выпендриваться. Я вам не хочу. Вот я уже вточала один рукавчик, ну не втачала, а закрепила, да, вот так вот. Сейчас это буду здесь вот все проходить, это у меня изнаночная сторона. Вот здесь, видите, такая меточка. Эта меточка должна соединиться, ну у меня это лицевая часть, да, вот берем так тоже знаешь, должна соединиться вот тут с плечом. И вот так вот сделаем. Сейчас пойду втачивать. Ну что, я думала, что будет сложнее. Нет. Оказалось, все хорошо. Вот. Все обработала. Заутюжила наверх. К плечу. Теперь буду стачивать боковые швы вот и подгонять по своей фигуре я запуталась уже короче что я вообще снимала что я сделала я все сделала обработала горло вот так, вот, вот так завернула сюда и подбила как рукавчики вот теперь э, поработала немножко с боками со своими Вчера распарывала, шила, распарывала, пока под себя подогнала. Вот, осталось мне подольчик. Еще шлицу немножко тут сделала. Вот тут застрочила. Осталось мне подол прострочить. И все, и я вам покажу. Гладила его, но ужасно тяжело гладится. Вот, тем более с таким-то утюгом. Короче, платье. Готово. Сейчас будет примерка. Ну что, вы готовы, дети? Так, да, капитан! Я в восторге. У меня нету, к сожалению, туфель здесь в деревне, чтобы это все прям совершенно выглядело. Короче, вот так. Мне нечего сказать. Мне даже нечего сказать. Я большая молодец. Я собой горжусь. Мое первое платье. И длина мне очень нравится. Очень. Не стала я делать его короче. Вот так вот. Как-то так.